Привет-привет! Сегодня я проведу весь день с тобой и покажу, что я ем и как я тренируюсь, чтобы убрать жир с живота и накачать ягодицы. Ну или хотя бы по максимуму сохранить их объем на дефиците калорий. Я твой неправильный тренер Лагартиша. Погнали! День я всегда начинаю со стакана теплой воды. Ни холодной, ни комнатной температуры, именно теплой температуры тела, либо чуть-чуть теплее. Представь себе, когда ты просыпаешься, и тебя вот так вот из ведра обливают холодной водой. Что ты в это время ощущаешь? Да, потом ты взбодришься, но первая твоя реакция, ты вот так вот сожмешься. То же самое происходит с твоим пищеварительным трактом, когда ты вливаешь туда холодную воду. Ну или даже вода комнатной температуры в среднем это 18-24 градуса. То есть по ощущениям это будет все равно холодная. А в то же время теплая вода. Она попадает в пищеварительный тракт мягко, готовит его к дальнейшей работе. Ну и, конечно же, восполняет Тут недостаток жидкости, всю которую мы потеряли за ночь, пока дышали и потели. Также каждое утро я принимаю BCAA. Это незаменимые аминокислоты. Вообще они не есть необходимыми, просто я тренируюсь до завтрака натощак, я поэтому уже в такой <смех> тренировочной одежде, эм, и для того, чтобы сохранить мышцы, я принимаю эти аминокислоты. Но, опять же, акцентирую внимание на том, что ни аминокислоты, ни какие-то другие добавки, они не есть необходимыми, то есть нет ничего, никаких искусственных добавок, которые были бы необходимыми и которые вот обязательно-обязательно надо было бы принимать. То есть не слушайте рекламу, если вы нормально едите и если вы тренируетесь не на тыщак, то в принципе можно обойтись и без них. Я выпиваю весь стакан за раз, делаю упражнение на расслабление шеи и иду тренить. Сейчас еще вес проверю, сколько я вешу, а то я на соревы записалась, а там надо войти в весовую. Угу. Обычно я вообще не взвешиваюсь, но я записалась на соревнования в конце мая. И у меня весовая до 64 килограмм. Это в ГИ. А ГИ у меня весит где-то кило. То есть мне надо скинуть до 63. А лучше до 62,5, чтобы был запас. Это сейчас 66. Мне надо скинуть 4 кило за месяц. Это, конечно, для меня еще тот вызов, потому что я уже лет 5 Вешу 67-68 килограмм. Ну вот сейчас, видите, 66,5 уже типа пошел вес вниз. Но посмотрим, что будет дальше. И получится ли у меня или нет. Я даже, если честно, не уверена. Тренируюсь я с резинками на улице. Я, конечно, предпочитаю качаться в качалке. Потому что там атмосфера. Там ты уже пришел, тебя ничего не отвлекает. Но у нас карантин. Ты должен ходить постоянно в маске. А тренироваться в маске это просто... Капец, я не могу, поэтому я тренируюсь на улице. И у меня для этого есть офигенный тренажер, который заменяет просто все, что есть в качалке практически. У меня две резинки потоньше и потолще. Когда я делаю тяжелые базовые упражнения, я беру толстую резинку. Когда у меня многоповторка, я беру тонкую резинку. Я чередую тяжелые и многоповторные упражнения, то есть тренировки. И сегодня у меня тяжелая, поэтому я делаю синий. Если ты со мной тренировалась, ты уже знаешь, практически все тренировки я всегда начинаю с приседаний. Тренировки ног, тренировки ягодиц, круговые тренировки. Я люблю начинать с приседаний, потому что приседание это тяжелое базовое упражнение, которое прорабатывает большие группы мышц, оно прорабатывает ноги, ягодицы, кор включает и главное вызывает... Гормональный отклик Он вызывает выброс гормона роста, выброс тестостерона ночью, который нам необходимы для того, чтобы наращивать мышцы, для того, чтобы сжигать жир. Я часто вижу, когда девушки боятся перекачать ноги, и они не делают приседания, не делают базовые упражнения, качают только ягодицы, делают вот всякие такие попомахи, которые, в принципе, очень классное упражнения, очень нужное для роста ягодиц. Но фишка в том, что если делать только изолированное упражнение, роста не будет. Как бы ты их не убивала, как бы даже ты их не прорабатывала, роста не будет. А все почему? Для роста мышц нам нужен гормон роста и нам нужен тестостерон. А чтобы спровоцировать выброс этих гормонов больше, чем у нас вырабатывается в обычной жизни, нам нужны тяжелые базовые упражнения. Это приседания, это выпады, это становая тяга, это отжимание, это подтягивание. То есть эти упражнения всегда должны быть в твоей программе тренировок. И в моей программе тренировок они есть всегда. Плюс у меня, и плюс у меня есть резинка, с которой я могу их делать где угодно. всегда я со стойки чуть слегка шире плеч с развернутыми носками в сторону. Так как если бы я хотела проработать квадрицепс, я бы приседала вот так. Если я хочу сместить нагрузку на ягодицы, я расширяю ноги, слегка развожу в сторону носочки. И работаю 4 подхода по 20 раз. Работаю не спеша, стараюсь максимально сконцентрироваться на мышцах, прочувствовать, что сокращается, что работает. Следующее упражнение у меня тяга. Я обворачиваю резинку вокруг стопы, так как она длинновата для моего роста. Ноги опять же шире плеч, носки развернуты в стороны. И я тяну резинку вверх. Точно так же работаю медленно, концентрируясь на мышцах. В этом упражнении важно не перепрогибать поясницу, не делать красивый прогиб. Если ты меня смотришь давно... Или хотя бы не первый раз. я, ты, наверное, уже это слышала и постоянно об этом говорю, но это очень-очень важно. Я часто вижу, когда девушки в попытке, стану боком, чтобы это было видно, в попытке загрузить ягодицы, делают вот так. Или в страхе округлить спину, делают вот так. И начинают вот эти упражнения выполнять вот так. С таким вот прогибом. Это очень большую нагрузку дает на поясницу. Это очень плохо. Это не загружает ягодицы. Ну, просто убивает поясницу. Поэтому бедра всегда должны быть в нейтральном положении. Мы берем и тянем. Таких я тоже делаю. Четыре подхода по 20 раз. А дальше в моей тренировке идет связка, которую я называю «убийца ягодиц». Я выполняю упражнение суперсетом. Суперсет – это когда ты выполняешь два, ну, или три, или 4, у меня два Упражнения подряд, без перерыва между ними. Так как я делаю на, на одну ногу, то я делаю сначала оба упражнения на одну ногу, там на правую ногу, и только потом оба упражнения на левую ногу, а не по очереди. Это просто так загружает мышцы, так их выжигает прямо. Попробуйте обязательно. Первое упражнение у меня тяжелое, с толстой резинкой, выпады. В выпадах очень важно следить за тем, чтобы колено было четко над пяткой. Потому что, когда ты опускаешься вниз, и у тебя колено уходит вперед, вот так, то у тебя работает квадрицепс. И ты делаешь выпады и качаешь, собственно, переднюю поверхность бедра, которую большинство девочек качать не хочет. И не хочет, чтобы оно росло. Поэтому в выпаде очень важно смещать вес тела назад и следить за тем, чтобы колено было четко над пяткой. Я опустилась, видите, и поднимаюсь. Опускаюсь и поднимаюсь. Работаю медленно, концентрируюсь на мышцах. 15 повторений. И затем я беру маленькую резинку. На ту же ногу я делаю приседания ножницы, Они очень похожи на выпады, но чуть-чуть другие. Как говорят в Таиланде, same, same, but different. Нога слегка отступает в сторону. Я опускаюсь, тоже слежу за тем, чтобы колено не двигалось вперед. И поднимаюсь обратно. Здесь я делаю немедленно а такими плавными пульсирующими движениями. Как поршневой насос. Тоже делаю 15 повторений. Капец. И повторяю это все на другую ногу. Выпады. И сразу же. Без каких-либо перерывов, либо отдыхов. Приседания, ножницы в пульсирующем темпе. Капец, капец, как у меня горит ягодицы Просто бицепс бедра и ягодицы просто в огне. Обязательно попробуйте включить этот суперсет в свою треню. Он даже без веса, без сопротивления будет жечь. Вот в этой тренировке у меня есть этот суперсет. А с сопротивлением это просто капец. Обязательно попробуй. Таких я выполняю тоже 4 подхода. Конечно, мне не лень хочется сделать 3, но чтобы оно росло, надо 4. И перехожу, наконец-то, или не наконец-то, к изолированным упражнениям. Я изолированные упражнения не люблю. Я больше люблю базу. Изолированные упражнения делаю только потому, что надо, и я их делаю только когда я качаюсь, то есть когда я просто тренируюсь для поддержания формы, я изоляцию не делаю вообще, потому что я их не люблю. Я беру резинку потоньше, ее классно, когда я тренируюсь дома, я беру более толстую резинку и цепляю ее с помощью дверного якоря за дверь, либо... За диван ее можно привязать. И так с ней комфортнее работать, чем вот на улице держать руками. Но так как мне кайфово тренит здесь на берегу океана, то я не делаю это дома и приходится выкручиваться как есть. Обворачиваю вокруг ноги, чтобы она меня не пульнула. У меня один раз было такое, что резинка слетела. Я не обвернула, она слетела. И как пульнула меня по попе, это было так больно. Стою на четвереньке. ну Вы все знаете это упражнение. Самое популярное упражнение для ягодиц. Я стою на четвереньке и делаю отведение назад тоже отведение я делаю медленно то есть я не машу вот так вот туда-сюда потому что это мало толку от махов я делаю именно концентрированно виду и возвращая опять же концентрируясь на мышцах в этом кайф резинок что они по сути не дают э, махать ногой то есть резинки не позволят так читить как можно читить с весом с резинками ты реально лучше чувствуешь мышцы и не только лучше ты чувствуешь их по-другому поэтому я тренируюсь когда-то с весом когда-то с резинками сейчас у меня период что я тренируюсь с резинками ну, потому что вес тоже сюда таскать с собой не прикольно таскать с собой гантели а резинки они вот такой маленький мешочек весит пол килограмма бросил в сумку и можешь с ними тренироваться где угодно поэтому я их люблю Потом я беру маленькую резиночку, одеваю ее на колени, опускаюсь в то же, в то же самое положение. И э, у меня пожарный гидрант, то есть я вывожу ногу в сторону. Опять же, медленно, концентрированно вывожу ногу в сторону. В этом упражнении важно, чтобы не перекашивала, то есть тут работает не только ягодица, но и кор. Я подтягиваю пупок к позвоночнику, напрягаю живот. И важно, чтобы когда поднимаешь ногу, чтобы не перекашивала в эту сторону. Она будет пытаться так перекосить. То есть мы держим корпус параллельно с полом и медленно, концентрированно прорабатываем ягодички. Эти два упражнения я тоже делаю. Четыре подхода по 20 повторений. Скучно, нудно, зато эффективно. И в конце у меня идет добивочка, опять же, с маленькой резинкой. Я сажусь максимально вниз и делаю шаги в сторону. Здесь важно, когда шагаешь, то есть не делать вот так, а всегда оставаться в низком положении. И вот так вот я шагаю в сторону, не какое-то определенное количество, а просто до отказа. Оно начинает жечь, я продолжаю это делать. И делаю до того момента, пока просто вот, вот совсем, вот я понимаю, что уже вот совсем не могу. Тогда я делаю еще 4, и тогда уже все. И попа просто горит. Для того, чтобы мышцы росли, надо работать до жжения и еще чуть-чуть. Когда ты работаешь на похудение, когда ты работаешь просто на поддержание физической формы, на выносливость. Good morning! Ты а, не обязательно работать вот прямо дожжение. Но когда ты хочешь, чтобы у тебя выросли мышцы, если ты хочешь, чтобы у тебя эти ягодицы росли, ты должна прям чувствовать, как она там печет. Скорее всего, ты большую ягодичную не почувствуешь, потому что она очень сильная. Это самая сильная мышца в нашем теле. И мы ее постоянно используем. Мы садимся, встаем, ходим по ступенькам, и очень сложно почувствовать. Но среднюю и малую. Ты будешь чувствовать вот после вот таких вот после такой проходочки она у тебя просто будет гореть адским пламенем и чтобы росли мышцы важен даже не столько не вес не сопротивление важно когда многие думают что я пойду в качалку я буду брать большой вес и я накачаюсь нет надо важен объем нагрузки а объем нагрузки ты можешь дать даже без большого веса ты можешь взять резинку и с резинкой взять сумасшедший объем нагрузки если ты совсем новичок ты можешь там первый месяц тренить вообще без веса, и у тебя будет гореть, и у тебя будет расти. Когда ты уже чуть-чуть потренировалась, у тебя уже мышцы адаптировались к твоему весу, к гравитации, уже нужно брать какое-то сопротивление. То есть для меня резинки это идеальный вариант, потому что их можно брать на пляж, их можно брать в отпуск, в командировку. С ними можно тренить дома, с ними можно тренить где угодно. И они заменяют огромное количество тренажеров. Можно делать тяжелые базовые упражнения с длинными резинками. Можно делать изолированные упражнения на ягодицы, на руки вот, с короткими резинками. И главное, их можно прицепить, завязать за турник. Либо дома с помощью дверного якоря прицепить за дверь. И делать тяговое движение на спину, которые, собственно, дома ты никак, кроме как с резиной, не можешь имитировать. То есть ты можешь делать тяговые либо в качалке на блочном тренажере, либо с вот такой вот длинной резинкой, которая к чему-то прицеплена, и тренировать спину. Именно поэтому резинки прямо самый кайф. У меня комплект резинок LXA. Лагартиша – это мой бренд. Купить их можно по ссылке в описании, в инстаграме. И для моих подписчиц скидка 25%. Просто, если вы хотите купить, пишите в директ «хочу скидос» и получаете офигенный домашний тренажер. А я буду растягиваться. Честно, я растяжку не люблю. Для меня это скучно, для меня это нудно. Я люблю, знаете, такие тренировки. Я люблю тяжелые упражнения, я люблю бокс, я люблю борьбу. В общем, я люблю интенсивные тренировки. Растяжка для меня уныла и скучна. Но это очень важно делать, потому что нужно, чтобы мышцы расслаблялись, чтобы не забивались. Поэтому я тянусь. Кстати, я для растяжки тоже использую резинки, просто потому что у меня не хватает растяжки достать. Если бы я могла достать, до да, стоп, сама себя держать, я бы, конечно, делала без резинки. Но так как я этот сделать не могу, я беру резиночку, наклоняюсь. И я за резинку тяну себя вниз. Колени выпрямляем. Ай, блин, как это отвратительно. Просто. Вот я только чуть-чуть выпрямляю колени. И это отвратительно. Отвратительно. Ненавижу. Ненавижу растяжку, честно. В растяжке я использую, опять же, базовые, стандартные упражнения, которые никаких там хитрых гимнастических растяжек. Просто тяну мышцы. Мне сейчас нужно растянуть бицепс бедра, мне надо растянуть ягодицу и мне надо растянуть спину, просто потому что я работала с сопротивлением и спина загружалась тоже. Сейчас я тяну ягодицу и спину. Еще одно упражнение на растяжку ягодиц. Я кладу ногу на колено, разворачиваю в сторону и тяну к себе. Это тоже тянет Ягодицу. Обязательно тяну ноги в пистолетике. Да, у меня еще тоже боксерская привычка. А -а -а. Хорошая такая растяжечка. Опять же, тянусь двумя руками, потому что когда я тянусь этой рукой, у меня дополнительно тянется спина. И в конце я еще тяну. Квадрицепс, потому что он тоже работал. Вот в таком вот положении. Тут лайфхак, когда вот это делаешь, если ты не чувствуешь э, растяжку квадрицепса, просто надо бедра толкнуть вперед. То есть ты выводишь бедра вперед и сразу же чувствуешь натяжение. Фух, офигенная такая тренировочка получилась. Обожаю, обожаю эти ощущения после тренировки. Жопа, попа, конечно, горит, ноги трясутся, но кайфово. Думаю, что растет. Даже что я сейчас сушусь, и мне очень важно, чтобы у меня попа не уменьшилась на дефиците калорий. А в идеале даже, чтобы увеличилась. Я раньше думала, что это нереально, но на самом деле это все реально. Важный момент. Если твоя цель накачать ягодицы, нельзя делать упражнения только на попу. Качать только попу и все. Все равно нужно тренировать все тело. Да, нужно больше тренировок на ягодицы, но тем не менее нельзя пренебрегать верхом тела, спиной, грудью, ногами, кором, прессом. Потому что если ты будешь качать только что-то одно, рано или поздно ты выработаешь мышечный дисбаланс. А это очень плохо. Всегда надо прорабатывать все тело. Это первое. И второе, недостаточно делать только одну тренировку каждый раз. То есть выбрать какую-то одну тренировку ягодиц, которая тебе нравится, и постоянно ее делать. Потому что твои мышцы быстро привыкнут, и это не даст стимула к росту. То есть нужна система. Нужна система тренировок, где ты тренируешь ноги, тренируешь ягодицы, тренируешь кор, тренируешь спину, плечи. Все это чередуешь в определенном порядке. Ты чередуешь тяжелые тренировки и легкие тренировки. Потому что если ты будешь делать тяжелую, тяжелую, тяжелую тренировку подряд, можно заработать перед перетренированность, нужно чередовать э, толчковое и тяговое движение, то есть максимальное должно быть разнообразие в тренировках, но опять же не делай там каждый день какую-то новую тренировку, так как это тоже плохо сработает, нужна четкая система, которой надо следовать, то есть у тебя, допустим, есть каких-то 6-7, может быть 4-5-6-7 тренировок, которые ты делаешь подряд по очереди и которые ты повторяешь, Потому что если ты будешь делать каждый, там, каждый раз новую тренировку, это тоже не даст нужного стимула в рост. Потому что мышцам не надо будет просто адаптироваться. Будет тратиться энергия, но не надо будет адаптироваться под определенное движение. Наша цель, чтобы у нас ягодицы адаптировались под определенные движения, под определенную нагрузку. А тело как адаптируется, наращивает мышцы. Я тебе предлагаю тренироваться со мной по моей системе. По ссылке в описании видео ты можешь записаться на курс по прокачке ягодиц «Крепкий орешек», в котором мы качаем попу, избавляемся от жира на животе. В общем, делаю, делаем офигенную фигуру, гармонично развиваем все тело с упором на ягодицы. Для моих подписчиц скидка 20% по промокоду YouTube20. Вступай прямо сейчас, чтобы не вступить прямо потом. Фух, а я офигенно потренила. И иду завтракать. Мы снова на моей прекрасной кухне. И пришло время завтракать. А завтракать я буду яйцами. Я вообще-то всегда завтракаю яйцами. Я тренируюсь на тыщак не потому, что это улучшает жиросжигание или ускоряет жиросжигание. Нет, на самом деле тренировки на никак не влияют на жиросжигание. Потому что, когда ты тренируешься утром, ты тренируешься на энергии из еды, которую ты съела вчера. А то, что ты съешь на завтрак перед тренировкой, оно усвоится где-то часа за 4. То есть, если ты будешь тренироваться через 4 часа после завтрака, только тогда ты будешь тренироваться на той еде, которую ты съела сейчас, с утра. Не нужно верить в мифы про то, что кардио натощак сжигает больше жира, тренировки на натощак сжигают больше жира. И вот это вот все нет нифига. Больше жира сжигает э, силовые тренировки и дефицит калорий. Я тренируюсь натощак, потому что мне так комфортно. Я не люблю тренироваться после еды, потому что у меня там еда, и это мешает мне моей физической активности. Поэтому, если я позавтракаю, мне потом придется ждать час-два и только после этого тренироваться. А так как у меня довольно много работы, и я не люблю разбивать Периоды работы какими-то другими действиями. Плюс у меня вечером еще одна тренировка, и мне надо успеть восстановиться. Лично мне намного комфортнее проснуться, сразу же потренить, после этого покушать и потом уже заниматься своими делами. Это единственная причина, почему я занимаюсь натощак. А мы будем готовить яичницу. Даже не знаю, надо ли вам показывать, как я готовлю яичницу. Все же знают, как готовить яичницу. Но я вам все равно покажу, потому что я буду жарить ее на масле. Для жарки я использую вот такое масло ги. Это топленое сливочное масло. Его можно нагревать до высокой температуры, и ничего с ним не происходит. Я не верю там во всякое пп, где надо жарить без масла. И вот в это вот все. Я люблю вкусненько, на маслечке. Обычно я ем 3-4 яйца. Зависит от того, сколько влезет в сковородку. Вот сегодня, видите, влезло 4 с солью я тоже не пренебрегаю, еду, солю нормально, без фанатизма, но и без ограничений. Практически каждое утро я ем авокадо, в нем много полезных жиров и клетчатки, и хлеб. Я очень люблю хлеб, я не хочу от него отказываться, я уже говорила, я не верю в ПП. Главное, не превышать общее количество, и все будет нормально. И все это я вношу в счетчик калорий. У меня здесь есть уже сохраненная еда, есть наиболее часто употребляемые продукты. Поэтому подсчеты стали совсем-совсем легкими. По ссылке в этом видео я подробно рассказываю о том, как считать калории. И вот у меня получился такой красивенький и вкусненький завтрак. И вот у меня получился идеальный по КБЖУ завтрак. У меня здесь довольно много белков. Это яйца. Жиры — это яйца, и авокадо, клетчатка — это авокадо, и немного углеводов в виде хлебушка. Я больше люблю завтракать комплексно белками и жирами, чем просто углеводами, например, кашей. Углеводы они быстро насыщают, но и быстро приходит чувство голода после них. Если я позавтракаю кашей, то я буду хотеть есть через 2-3 часа после. Когда я завтракаю вот такими вот яйцами с авокадо и с хлебом, и сверху еще съем какой-нибудь десертик, а я съем его обязательно, то я потом могу не есть 5-6 часов. И это просто офигенно. А на десерт у меня мороженое. Я не могу отказаться от сладкого. Я ем сладкое практически каждый день. Я пробовала отказываться, но... Недели через две у меня начинаются навязчивое желания, у меня начинаются срывы. Поэтому я не отказываюсь от сладкого полностью. Главное считать калории, считать по весу, сколько ты ешь, и все будет нормально. Как видите, все у меня работает. У меня есть правило 70 на 30. 70% рациона я ем здоровую, качественную еду. И 30% все, что угодно. Это может быть шоколад, печенье, мороженое, сухофрукты. После завтрака я сажусь монтировать видосики. Вот видите как раз то, что я сегодня снимала. И потом мы пойдем гулять с ребенком. У меня тут вот такая карта. И мы по ним, видите, у меня там отмечено, где надо искать клад. Так что будем искать клад. Возьми свою лопату, копай. Прямо там бетон? Ну вот так. А вот так копать? Угу. На обед я буду есть котлету из лосося. Я покупаю вот такие вот полуфабрикаты, у них классный состав, они очень вкусные и их легко готовить. Я просто бросаю замороженную на горячую сковородку, накрываю крышкой и все. А здесь у меня варится гречечка. Мама, что? Давай, когда я с папой будем бабахать в зомби, ты сможешь это... Смотреть тренировку там. Сколько захочешь времени? Класс! Спасибо! Мама, смотри! Смогу тренировку снимать. Сколько захочу времени, поняли? Сниму для вас тренировку, мне разрешили. Пока оно готовится, я режу помидоры и перец. И делаю из этого салат салат я не заправляю ничем но добавляю туда вот такой вот топинг это семечки там разные и немного клюквы обязательно вбиваю это все в счетчик калорий ну вообще я считаю заранее но вам показываю по ходу а вот кашу я всегда ем с маслом потому что она так намного вкуснее я ем обыкновенное сливочное масло я его не боюсь и не переживаю, что оно мне принесет какой-то вред, потому что ем я его там 10 грамм за день, а это вообще понты. У меня есть одно простое правило питания, которое, даже когда я не считаю, даже когда я на все забиваю, <смех> помогает мне держать себя в форме, питаться хорошо и не переедать. Это белок и клетчатка в каждом приеме пищи. Завтрак, обед, ужин, неважно, где я ем, дома, в путешествии, в ресторане, в кафешке. У меня всегда будет белок и у меня всегда будет клетчатка. Это будут какие-то овощи, либо это будет какая-то крупа, либо это будет авокадочка. В общем, любая клетчатка и белок в каждом приеме пищи. все это база, которая помогает быть постоянно сытой, помогает не переедать. Белок, во-первых, он нужен для построения мышц, во-вторых, он насыщает. И когда ты в каждом приеме ешь белок ты испытываешь меньше голода, и, соответственно, тебе хочется есть меньше всякой гадости. И даже когда ты не контролируешь питание, просто употребляя белок в каждом приеме пищи, в итоге ты будешь съедать меньше всего остального. И вот у меня тоже белки и жиры в лососе, в масле и семечки. Углеводы, собственно, гречка и клетчатка, или клетчатка овощи. После обеда я еще пью чайок с кримером. Это такой растительный заменитель молока. Вообще, я люблю с молоком, но у меня акне, и мне рекомендовали отказаться от молочки. Я отказалась, и стало лучше. Я не уверена, что это из-за молока, потому что я еще отказалась практически полностью от красного мяса. Блин, я только теперь подумала, что вот это я отказываюсь от молока. Но при этом утром я ела мороженое, которое делают из молочных сливок. Блин! Я реально я только сейчас об этом задумалась. Но в любом случае у меня кожа стала лучше. Так что я использую вот такой вот растительный кремер. Он больше всего похож по вкусу и по консистенции на нормальный чай с молоком. Сегодня я есть больше не буду, так как я уже практически съела свою норму калорий. Сейчас 5 часов. Завтракала я где-то в 11. То есть вы видите, у меня 6 часов перерыва между завтраком и обедоужином, И через полтора... Да, через полтора часа в 6.30 у меня тренировка по борьбе, два часа борьбы, после борьбы я есть вообще не могу, то есть я уставшая, у меня аппетита нету напрочь, поэтому я люблю поесть много до тренировки, после тренировки помыться и сразу же завалиться спать. Мне комфортно есть именно так, два раза в день, довольно большими порциями, по 600-700-800 калорий за раз. В выходные дни, когда у меня нет тренировок, я ем три раза, так как я могу съесть меньше, и у меня аппетит нормально распределен в течение всего дня, а не вот так вот, как после тренировок по борьбе. Я не топлю за то, что это супер правильная система, но лично для меня она работает. Мне комфортно, я достигаю своей цели, у меня нет проблем с пищеварением, у меня нет проблем с кожей, как было раньше, особенно когда я сидела на шестиразовом ПП. И я довольна. Я это к тому, что не надо слушать блогеров, либо фитоняж, и есть как они, или там как я. Ешьте так, как вам комфортно. Вам комфортно есть два раза в день, ешьте два раза в день. Комфортно есть три раза в день, ешьте три раза в день. Комфортно есть пять раз в день, ешьте пять раз в день. Я говорю это для того, чтобы вы понимали, что нет какой-то одной идеальной системы питания. Кому-то комфортно два раза в день есть, кому-то комфортно три раза в день есть, кому-то комфортно пять раз в день есть, и это все работает. Поели, можно и потренить, а я в своем любимом костюме бомжа топаю на тренировку по джилджицу. Офигенная такая треничка. Вы посмотрите на меня. Капец. Обожаю джиу-джитсу. Я, кстати, записалась на соревновашки. Я не знаю, зачем я в это ввязалась. Учитывая, что я тренила до этого две недели. А до этого я три года не тренила вообще. А до этого еще пару лет не тренила. Я не знаю, меня там, наверное, воткнут. Но зато я буду знать, чего стоит моя джиу джитс После тренировки у меня аппетита нет вообще. Я хочу помыться и спать. И я снова принимаю БЦААшечки. И вот такую штуку ЗМА. Это цинк, магний и витамин В. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий. Для меня это очень важно. Обязательно напиши, нравится ли тебе такой формат. И вообще интересно ли тебе, <laughs> что я ем, как я тренируюсь. Я тебе покажу еще другие тренировки, другие тренировочные дни. Да, и обязательно напиши, интересно ли тебе, как я буду сбрасывать вес перед соревнованиями, потому что 62 килограмма, это для меня, конечно, маловато. Я последние лет 5 стабильно, стабильно была 67-68 кг, и то, что я сейчас 65, это, конечно, уже прогресс. Подписывайся на мой канал, у меня здесь много классных тренировок, и скоро будет много классных видео о питании. С тобой была Лагратиша, пока-пока!